Это врач-волиолог, это специалист по древней индийской медицине Айуреде, это автор всей, э, всем нам полюбившейся книги э, Кордицепс и иммунитет, первой книги из серии ⁇ Все о кордицепсе ⁇ Я прошу вас, приготовьтесь и очень-очень тепло поприветствуйте. Надежда Коренева! на сцене корпорации «Феникс» я ставлю впервые. Я боюсь, что я не столько разновидчива, как предыдущие лекция, потому что у тебя на очень сложно говорить. Но вы знаете, как э, человек немножко со стороны, я сегодня поразилась, насколько вы настоящие, насколько вы мощные, насколько вы сильные. Вы знаете, вы счастливейшие Вы знаете, вы счастливейшие люди. Вы счастливы, потому что вы имеете, не знаю, можно ли это назвать работой. Работа, которая позволяет привнести материальное благополучие в вашу семью. Но самое главное, сделать здоровыми близких и сделать здоровыми свое окружение. Ваша работа на самом деле с родней миссией. Вы не работаете. Ваша задача не работать, и это даже не бизнес. Это уже нечто большее. Вы несете знания о здоровье и долголетии в мир. Может быть, вы даете шанс тем людям, которые думают, что этого шанса у них уже и нет. Поэтому спасибо вам, друзья. Вы все благословены. Вы делаете великое дело. Спасибо вам. <плодисменты> ну, раз я стою сегодня на этой сцене, будучи автором книги «Кардицепс и иммунная система», это означает, что речь сейчас пойдет о кардицепсе. А для тех, кто уже знаком с препаратами компании «Феникс», не секрет, что такое кардицепс и как работают препараты, созданные на основе кардицепса. Для гостей, которые еще не знакомы, я пока скажу, что кардицепс – это один из основополагающих компонентов ряда продуктов компании «Феникс», которые обладают наиболее мощным, сильным эффектом, которые помогают восстановиться людям от огромного ряда заболеваний. Сегодня речь пойдет о кардицепсе. Я знаю, что когда мы говорим о кардицепсе, принято говорить о Китае и о китайской традиционной медицине. Но сегодня я начну свою речь с Индии. А, почему? Потому что парадоксально, но ну, именно а, мое облечение а, изучать индийскую традиционную медицину впервые познакомило меня с понятием кардицепса, когда я еще на самом деле не знала, что это такое, и привело меня к очень сильному желанию углубненно изучать именно китайскую традиционную медицину, потому что во многом это очень схожие вещи, те, те вещи, которые помогают а, приносить здоровье в жизнь людей, а не лечить заболевания и пытаться как-то выйти из положения. Почему я хочу рассказать немного о том, как это произошло в Индии, потому что история на самом деле была интересная. В свое время я достаточно много проводила свое времени в этой стране, изучая индийскую литературу, изучая на санскрите. И знаете, есть очень мощное описание, очень мощное собрание текстов в Индии, которое называется «Дравьягуна». Вижу, Павел, на меня смотрит, он знает, о чем я говорю. «Дравьягуна» описывает свойства, целебные свойства практически всех компонентов на нашей планете. Там есть разделы, посвященные растениям, есть разделы, посвященные животным, есть разделы, посвященные грибам, драгоценным камням, минералам. И есть один компонент. На санскрите он называется санжилани. Меня поразило, что описание целебных свойств санжилами занимало примерно четверть тома. Вы можете себе представить тысяча наименований растений, грибов, животных, структур, которым посвящено от одной до нескольких страниц. И четверть тома описание полезных свойств санживыми и бесконечную перечную заболеваний, от которых помогает этот компонент. Равьигуна было написано 3000 лет назад. Когда я спросила у своих учителей, а что это такое? Они сказали, ну, вот у нас это не произрастает, да, это было, это что-то такое, это нечто, это божественный дар, в санжиме в санскрите переводится как вдыхающий жизнь, оживляющий. А на рисунке, я посмотрела, выглядит как травинка обычная, да, как какая-то палка. Ну, посмотрела я эту палку, поскорбила, что я не могу найти ее в жизни, применить, проводя свои медицинские консультации, и, в общем-то, забыла. Была еще одна интересная вещь что Сандживани не относился ни к одной категории, ни к одному разделу. Он не относился к разделу растений, он не относился к разделу животных, он не относился к разделу грибов. Он был вынесен как бы отдельно. Именно потому, как я поняла уже потом, что он одновременно и являлся, и растениям, и животным, и грибом. Это был кардицепс, дорогие друзья, уникальная субстанция с точки зрения современной науки, которая действительно часть своей жизни существует в виде растения, часть своего жизненного цикла существует в виде животного, а по сути является грибом аскамицетом, относится к древнейшим представителям нашей планеты, к реликтовым грибам аскамицетом. Что хочу сказать по этому поводу? Действительно, возможно, ранее кардиоцепс произрастал на территории Индии, но сейчас, к сожалению, его можно найти только на небольшом клочке горного Тибета. Процесс добычи кардиоцепса процесс очень сложный и очень трудоемкий. И это делает сырье очень ценным, фактически эксклюзивным. Но здесь на самом деле кроется ключевой момент. Для того, чтобы... Препарат кардицепса, содержащий, созданный на основе кардицепса, был действительно сверхэффективный, такой, как он и должен быть, очень важно использовать при создании этого препарата кардицепс, произрастающий в естественных условиях. С чем это связано? Это связано с тем, что именно кардицепс, произрастающий в естественных условиях, Высокогории в очень сложных условиях для выживания обладает настолько мощными адапогенными свойствами, что как растение он впитывает в себя максимальное количество микроэлементов, которые вообще может присуще быть растительной структуре, потому что существует в случаях, скудные почвы, да, очень скудной почвы, в очень скудной среде для питания. Потому что как животный организм, он впитывает опять-таки в себя максимальное количество компонентов для того, чтобы быть самодостаточным. Ибо выжить в условиях перепада давления, перепада температур, кислородного голодания очень сложно. Поэтому кардицепс, произрастающий в естественных условиях, это уникальный компонент, уникальная субстанция, не имеющая по своим свойствам аналогов в мире вообще. Но недостаточно правильно добыть, использовать правильный кардицепс при приготовлении препаратов. Также очень важно правильно обработать это сырье, прежде чем употребить его. То есть делать все компоненты, которые содержат гриб, максимально доступными и усвояемыми для нашего организма. Как это происходит? Именно компания «Феникс» использует при создании своих препаратов всегда берет за основу кардицепс при прирастающих в естественных условиях. И для того, чтобы сделать а, вот эту кладезь компонентов, которые содержатся в кардицепсе, максимально доступной и усвояемой в нашем организме, компания использует совершенные технологии, вы удивитесь, как бы экстрагирование внутриклеточного материала, то есть делает инъекцию из клетки. Для того, чтобы в полной мере и неизменности сохранить всю ценность компонентов, сделать доступной эту формулу для усвоения в организме. И только тогда мы получаем этот результат, максимальный результат. Результат, который поражает воображение ну, самых а, светил науки. А, следующий момент, о котором мне хотелось бы сказать. А, кардицепс, по сути, очень сложно назвать каким-то а, лечащим компонентом, да, или компонентом, который спасает от того или иного заболевания. Я очень люблю говорить, что кардицепс — это а, природная кладезь, природная кладезь компонентов, которая позволяет оживить ресурсы нашего организма, оживить как бы внутренний потенциал нашего организма. И правильнее говорить, что не кардицепс лечит заболевания, организм лечит заболевания. Не нужно недооценивать ресурсы нашего собственного тела. Картицепс несет бесконечное количество ценных компонентов. Это более 80 типов ферментов. Это примерно столько же микро- и макрокомпонентов. Это незаменимые аминокислоты, практически полный набор. ненасыщенные жирные кислоты. Причислять их можно очень долго. Подробнее об этом вы можете прочесть в моей книге. Именно это делает кардицепс настолько насыщенным и настолько питательным. Это ресурсы, которые поступаем в наш организм, оживляют внутренний потенциал нашего организма. Оживляют способность, наращивают мощь той или иной системы для борьбы с заболеванием. Кардицепс действует незамедлительно. Как только вы принимаете кардицепс, содержащий препарат, он поступает в ваше тело, в ваш организм практически мгновенно. Проникая глубоко в ткани, он как бы исследует их. Он всегда действует актуально. Он в первую очередь воздействует на те процессы, усиливая, которых, усиливая которые, можно достичь максимально положительного эффекта для организма в данный момент. Это может быть даже какой-то застойный воспалительный процесс, который протекал очень долго, вяло, измучив организм, посылая огромное количество токсичных веществ. Его можно усилить. При этом кардицепс может смягчить протекание тех реакций, которые, наоборот, делают организм более слабым, которые... Да? не нужны на данный момент. Это могут быть те же воспалительные реакции, которые свойственны аутоиммунным заболеваниям, когда иммунная система начинает сбиваться и уничтожать свои собственные ткани. Именно поэтому мы называем кардицепс диагностом. Кардицепс – это природный компонент, это ресурсы, которые оживляют внутренний потенциал организма. Организм уже начинает действовать правильно. Именно поэтому мы называем кардицепс естественным, иммунорегулятором, естественным регулятором воспалительных процессов, естественным регулятором антиоксидантных процессов. В заключение я хочу обозначить следующее, что когда вас спрашивают, что такое кардицепс, всегда отвечайте просто, что кардицепс это природный, абсолютно естественный компонент который посылает организму ресурсы для оживления его внутреннего потенциала, для оживления его внутренних возможностей. Когда вас спрашивают, что происходит с организмом, когда человек употребляет кардицепс, как он работает, отвечайте очень простой фразой. Когда вы не принимаете кардицепс, ваш организм работает так, как он может. Насколько хватает у него сил? Когда человек начинает принимать кардицепс, его организм работает так, как он должен. И в этом ключевое отличие. Ваш организм лечит заболевания. Я специально в своей книге посвятила раздел, который описывает хотя бы маленькую составляющую а, иммунной системы. Ваше тело это вселенная, это бесконечный мир. Он изначально запрограммирован на уничтожение любого недуга. Просто когда он может выходить из положения, он действует так, как он может, потому что он ослаблен неправильным образом жизни, потому что он ослаблен вредными привычками, потому что он ослаблен а, не теми мыслями, да, не подобающим эмоциональным состоянием, которое изнашивает человека и уменьшает его внутренний потенциал. Когда вы используете кардицепс, вы чуть-чуть помогаете своему собственному организму противостоять любой агрессии. Организм борется всегда. Даже сейчас, каждую минуту, каждую секунду, когда вы меня слушаете, в вашем теле уже протекает поле боя. Организм — это поле битвы. Даже если мы возьмем иммунную систему, сейчас каждую секунду, когда вы смотрите на меня, Клетки макрофаги это клетки каннибалы, которые мчатся сейчас по кровеносному руслу, которые уничтожают микроорганизмы вредные, которые уничтожают, почему каннибалы? Потому что они пожирают свои собственные медпешие клетки, потому что они уничтожают онкологические клетки, клетки со сбившимся генетическим кодом которые на самом деле возникают у всех у нас каждую минуту, в определенной, в той или иной мере. Это, в принципе, нормально для физиологии человека. А вот будут они разрастаться или они будут поедаться клетками макрофагами. Вот это зависит от иммунного статуса, вот это зависит от состояния вашего организма. Клетки дембриды, которые, клетки партизаны, сейчас ползают по тканям, пытаются найти чужеродные микроорганизмы и посылают сигналы иммунной системе, какое звено нужно активизировать именно в данный момент. Клетки саперы, которые взрывают химическими веществами, и изенофилы, зенофилные гранулоциты, которые уничтожают химическими ядами микроорганизмы. Есть клетки, которые запутывают в сети, взрывают целую полчища микроорганизмов. И все это протекает каждую минуту. Ваш организм сражается, борется всегда. Кардицепс – это лишь тот компонент, который помогает усилить мощь того или иного звена. Он всегда актуален, он всегда действует точно. Он никогда не вызывает побочного эффекта, потому что он абсолютно естественен для организма. Это и есть природа. И третий вопрос. Когда вас спрашивают, от какого заболевания помогает кардицепс? И какой необходимо пить курс для того, чтобы избавиться от того или иного заболевания? Друзья мои, кардицепс не лечит болезнь. Кардицепс воздействует и восстанавливает всю физиологию в целом. Сразу с первой минуты, как только вы его попробовали, через несколько часов у вас начнет меняться состав крови. Весь, ре... весь организм целиком реагирует на поступление новых ресурсов, на поступление в жизни, на поступление капельки а, чего-то нового, что придает сил для борьбы а, даже, может быть, самым глобальным и запущенным заболеванием. Поэтому не существует болезни, от которой лечит кардиоцельс. Грицепс не лечит болезнь, он приносит здоровье, он приносит целостность и гармонию. Поэтому и нет курсов. Курс может быть один. До достижения совершенного здоровья и гармонии. До достижения совершенного здоровья и долголетия. Чего я вам всем и желаю, дорогие друзья. Совершенного вам здоровья и долгих лет жизни. Спасибо.